А сейчас я хочу познакомить вас с моими друзьями, нашими выпускниками. Но все же улыбками своими так похожи Я руку протяну тебе навстречу И станет наша дружба только крепче такие разные дети всей земли И наполнить радостью землю мы смогли И наполнить Самый в нашем городе Мы в наших сердцах навсегда унесем. Спасибо большое, спасибо за все. Очень жалко расставаться, покидать любимый дом, дом, где весело встречаться в нашем городе родном вместе. С Пропоем детский садик лучший самый в нашем городе.